Сам я, а Зойка Найс, блин, почему мне сейчас кажется это очень тупым привет, тупое приветствие, ну да ладно, а, да, и сегодня будет какая-то необыкновенно странная тупая игра, <laughs> да, шучу, а, по крайней мере ее никогда не было, ибо я в нее уже играла чуть-чуть, но я ничего не поняла, поэтому, поэтому будем, да, играть. Логика. Короче, единственное, что я помню с того, как я играла, момента это то, что мы играем с дракончиком. Блин, нам надо размораживать всех других драконов. Я постараюсь здесь перевести. Я не буду пропускать. Да. А нет, не буду. Потому что, короче, пять миров, six да, ой, шесть да двенадцать тысяч чего-то там и 14 тысяч что насчет короче неважно кто хочет будет переводить мне с английским плохо и не будут делать Горг. симпл простой не помню North, right, Злые. А, это же босс, да. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. И маленький Спайро будет спасать весь мир. Хе-хе, <с combination> драконов. Не мир драконов. Да. А на этом наш шоу заканчивается. И поэтому всем пока, все бывает. Да, да, шучу. Я не помню, что это как делать. А, ладно, все. Окей. Самого первого мы. Ааа, да, да, можно. <ск firmware> это пропустить, как нельзя. Нет, если я не буду знать, сколько я времени снимаю. Ха-ха. Так, ну, собственно, не важно. День дракончик есть. Бум. Дайте мне алмазики, я не помню, зачем они. Не могли бы сейчас сказать, но мне не будут говорить. Зачем они? Потому что добью. Да. Разблокируй себе. Разморозься. Спасибо. Алмазики. А -э да, мне вот этот мужик. Да, блин, тебя дебил, который. Все, ура. У меня перестает то мышка, то э, клавиатура работать. Найс. Летом еще были тро тролли? Кто они? Кастли какие-то. Вот, что я помню. Ты где? Стоять. Стоять. О, господи. За что мне наказали? За что меня заставили в вот эту игру играть? Ладно, я, собственно, сама ее не прошла, поэтому.. Поэтому можно. Да. А что это мы только что получили? Ладно. Будем считать, что я поняла, что это. Да. Как туда забраться? Я забыла. Говорит, что опять дебильнее. Самая дебильнее детская Я забыла, как это делать! Помогите! Короче, ладно, потом разберемся. Как туда добраться? Спасибо, что отдался у Майзики. Я, честно, не помню, зачем они. Короче. Пойдем сюда. Пойдем в этот мир или что то такое, я не помню. Сейчас, короче, и этого попьем. Моя логика. Всех бить. Как в жизни, так и в играх. Кто знает, кто знает. Да блин. Ура! Я ничего собой. Бра-бра-бра-бра. Это все, что наверху о, внизу осталось? Нет. С другой стороны. Или там ничего нету. Огу. Толк. Ч тебе? А, там можно было. Там диалоги были, да? Серьезно? Я уже забыла. Я их просто как-то пропустила. Ладно. Подожди, или это тут самое место? Я не помню, где тот самый портал, который я ненавижу. Не только я ненавижу. Мне непроходимая вообще. Я дебила. Ну да. По жизни. Упите меня кто-нибудь. Что я творю? Я не могу полететь. Потому что я это тупо забываю делать и... Но мы сейчас человек, который должен за этим наблюдать. Просто я не знаю. Короче, ладно. Забьем. А то, что я сказала... Ура! Ура, я это сделал. Ла-ла. можно пойти в портал. Да, я не туда полетела. Мне уже застало отниматься, честно. Короче, Пропустите мне дальше, вот все. Спасибо. Так. Такое ощущение, что я здесь не была. Серьезно, я когда играла сама, я не была здесь. Да ладно, серьезно. Я не помню, как их открывать. Спасибо. Все-таки человек наблюдает. Да мне приладить тебя, честно. О. Да. Ага. Курица, вы что, не дадите? Будем считать, что дали что-то. Я не понимаю, что. А не важно. Кристаллики, кристаллики, кристаллики. Так. Окей. Я ничего не понял. Ибо я ничего не понял. Но, по-моему, мне сейчас опять хотят убить. Я даже не помню, как хотел убивать вообще кого-либо. Да. Я дебил. Зачем я сюда полезла? надо было в другой портал идти. Мир, я что, я, я, я, я, я что, бля, что это? Ура, я это сделал. Как и быков убил, так и... что там такое. Ладно. Опять летать. Вы серьезно? Или нет? Они а, здесь летать. окей, все. Хм, претензий нет. Че? Окей, даже не буду спрашивать, как это работает. Угу. Ясно, понятно, что ничего не понятно. Да, Что мне сп... дают? Пекарь <сёк> Секс спай... <сёк> Ты когда ты спел, если тебя заморозили раньше, чем ты э, мог это сделать? Заморозили, и чего сделали, не знаю. Убиваем бычка. Чек. Блин. А куда этот человек убирал? Я видела этот человек идет. А ещё я слышу пескля... Не никого. Ага. А, это не человек был, это говни. Не важно. Я забыла, что в мире нет человек человеков. Слово «человеки» есть в русском языке. У, меня, у нас даже учительница говорила все ничего не знаю. Ладно, пока следующий слой нет такого. Ну, пусть пусть. В общем, да. Так, где бы был? Неенавижу. Я не помню, как долго выворачивать в полете. Я, видимо, буду один портал только проходить целую серию. <клых> Потому что мне надо до конца его проходить. О! Я это сделал! Так в смысле? И куда ты... И куда он делся? Альбом не идти за ним. Надо было прыгать дальше, потому что там вот всякие кристаллики. Значит, что не дают, серьезно. Че? Ладно. <св> <св> Короче, знаете, я, наверное, просто потом ведь ворот и вернусь кого нибудь носить. Ой, в портал. Можно вопрос, как туда забраться теперь, я поняла, как туда забраться. Но так как э, забраться мне туда сейчас нет возможности и не очень хочется, то я, пожалуй, просто вернусь домой всю. Да. Через не так можно было сделать. Себе? Я не знаю. Давайте еще раз опять его. Mm. короче, uh, я думаю, то, что всем понятно смысл этой игры, по-моему, нам дать ворота разном метрике платкать. Uh, в общем, да. А, нет, мы туда прошли. Стоунхилл, как раз я ненавижу. В общем, если вам понравилась данная игра, но маленького дракончика, который вообще-то бегает и спасает мир. А, спасает других драконов. Да, и дает свой мир, да. Кстати, как таковых, здесь других драконов и не бояется больше. Хе-хе. В общем, если вам серьезно понравилось и вы хотите продолжение именно этой игры, то обязательно пишите. Если хотите продолжение, то, соответственно, ставьте лайки. Ну, под это тоже, типа, да. Собственно, неважно, в общем, если вы хотите какую-то игру, то обязательно а, ставьте лайки, пишите в комментариях, что именно вы хотите. А, если вы не подписаны на этот канал, то обязательно подписывайтесь, а, и поставьте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами была Зойка, и всем пока!